Большой скандал в США. Сын Джо Байдена несколько лет сидел на украинской трубе и выкачивал деньги, оплатить а налоги в казну Америки не хотел. И, похоже, дедушку Джо снимают с большого забега. Но не из-за скользкой истории с его сыном, а из-за тактики по Украине. Но вначале небольшая предыстория. Накануне выборов президента США, да, тех самых, где победил Байден, а на капиталистский холм вышла разъяренная толпа с криком «Ты украл наши голоса, мы тебя не выбирали», Трамп потребовал ответить, чем занимался сын Байдена Хантер на Украине в энергетическом гиганте бурисма и за что отстегивал отцу по 10% от контрактов. «Нью-Йорк Таймс» выпустил разоблачительную статью, у них в руках оказалась переписка Хантера Байдена. В пьяном угаре он умудрился создать свой ноутбук в мастерскую, не очистив кэш. Фейсбук и Твиттер запретили к публикации расследования о сыне и их грязных делишках с отцом без пяти минут президентом. И сейчас будет наглядная история, как в воздухе перебываются американские СМИ. 17 месяцев назад было так. Опубликованные данные о деловых сделках Хантера Байдена, сына Джо Байдена, это продолжающиеся усилия российской дезинформации. Effort. История о Хантри Байдене и его ноутбуке – российская пропаганда. Классический козырь. У нас четыре дня до конца президентской гонки и появляется этот ноутбук. Есть неопровержимые доказательства от разведки. Это сделали русские. Но не российская пропаганда. Сейчас поют по-другому. Хантер Байден, загадочное электронное письмо в ноутбуке, украинские бизнесмены. Оказывается, ноутбук и его содержимое реальны. Невероятно, что в 52 года без навыков и с ужасной наркозависимостью, сексуальной зависимостью и страстью к проституткам. Все это может вылиться в десятки миллионов долларов. Такой человек-загадка. Но в деталях, что же творилось там на Украине, и как ее миллионы, а точнее не только ее, а скорее заемные, уходили прямо в карман Байдена и его отпрыска. И не опять основа, а все началось в 2014-м под ритмы скачущего Майдана. Бурисма энергетический гигант Украины, у ее владельца до Майдана были большие планы по добыче сланцевого газа, в том числе на востоке страны. Американцы, ох, как любят сланец и мог ли он оказаться не в тех руках. Майдан и рейдерский захват бурисмы. И в этом момент сын байдена оказался в совете директоров газодобывающей компании кем был тогда байден старший вице-президентом при обаме который курировал вопросы украины правда донбасс где планировали добывать сланец отчаянно сопротивлялся жить с Украиной, которую построил джо папа джо восседал в кресле где по регламенту положено находиться спикеру верховной рады и раздавал указания новой майданной власти а байден сын на трубе газодобывающей компании с годовым объемом добычи порядка полутора миллиардов кубометров. И в этом самом утерянном лобтопе в кэше содержались письма Байдена сына, что за разнообразные бизнес-сделки в Незалежной делается откат папе Джо 10%. Джо Байден, который наверняка, конечно же, создал очень льготные условия для своего сына, для того, чтобы в развивающейся украинской экономике... В такой мутной воде можно было бы поймать непростую рыбу. Не то чтобы на Украине совсем не интересовались делишками Байденов. Один отчаянный нашелся, агент прокурор Шокин. Завел против бурис ряд уголовных дел, но ни одно из них так и не было доведено до конца. А дело было так. Внезапно в незалежную нагрянул Байден-старший. Он должен был объявить, что Америка выделит миллиардный кредит Украине. Я говорю, хорошо, но я не собираюсь давать тебе миллиард долларов. Они говорят, у тебя нет полномочий, ты не президент. Я говорю, так позвони ему. Я говорю, ты не получишь миллиард долларов. Я, говорю, миллиард долларов". я сказал, что уеду через 6 часов. Посмотрел на часы. Если прокурор не будет уволен до 6 часов, ты не получишь денег. Этот сын уволен. Они поставили надежно надежного Юрия Луценко, без юридического образования, который надежно похоронил дело о коррупции Байденов в Бурисме. А Украина получила миллиард долговых кредитных бумаг. За то, что Украина закроет глаза на дело Байдена сына, Байден-отец выделил деньги со счетов американцев и повесил кредитный кабалой на украинцев. Порошенко направил на оборонные заказы свои же порошенковские фирмы по завышенным ценам. При этом за то, что Байден сын лоббировал интересы папы Джо, Украина также прилично заплатила. Сколько денег получил Хантер Байден за то, что был в правлении? Посмотрите банковские записи. Согласно отчетам, с апреля 2014 по октябрь 2015 Буризма заплатил более трех миллионов долларов Дэвиду Арчеру и Хантеру Байдену. Хантеру Байдену платили значительно больше, чем членам директоров крупных компаний США. Ну а всего от Буризма и Хантер Байден получил 16,5 миллионов долларов. И это не все. В 2009-м Байденом-младшим была основана компания Росимон Сенека Партнерс. Очень интересная компания, скажу я вам, она же ведущий спонсор Метабиота и Блэкэнд Вич, подрядчиков разработок военно-биологической деятельности США в украинских биолабораториях. Так что то, как скоротечно вывозились из Украины образцы патогенов и выдавались приказы на уничтожение, в том числе документов, объясняется и тем, кто конкретно стоит за лабораториями кроме байдена сына еще и пасынок джона Керри, кристофер хайнс с монсенека их общее детище и кстати американские сми об этом молчат а знают в ноутбуке хантера байдена есть и об этом почему молчат Ну, вроде как-то неловко вышло лучше звучит о российской пропаганде yeah, wake up, wake up. И смотрите, как интересно складывается. На Украину с подачи папы Джо подбрасывается оружие, как дрова в костер. До оно все синим пламенем, заодно сжигая документы коррупционных схем Байденов. Но рейтинги стремительно катятся вниз. А цены на бензин и продукты с той же скоростью вверх. И вокруг Джозефа Байдена неприятная коррупционная история, связанная с его сыном Хантером, о которой знали еще 17 месяцев назад и так, кстати, вспомнили сейчас. Ой, ошибочка вышла, ноутбук-то настоящий. Слабость Джо Байдена и череда его ошибок положили путь путинскому вторжению на Украину. Теперь его опасная небрежность и сомнительные деловые операции его сына Хантера рискуют втянуть Америку в Третью мировую войну. Поговаривать, что сняв с забега дедушку Джо, заменить его планируют на Камалу Харрис. Она более чем отвечает всем запросам американской демократии. Первая чернокожая женщина-вице-президент, плюс с азиатскими корнями. Правда, ориентация у нее традиционная, да и рейтинги не то чтобы очень. Екатерина Тихомирова в главном эфире.